Здравствуйте, меня по-прежнему зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог графологии AdifisMoscow.ru И мы с вами по-прежнему находимся в музее графолога Августа Вэлса. Здесь можем видеть его работы, его портрет, награды, заслуги. Здесь все это представлено. Ниже располагается сейчас покажу его медали и заслуги а это досказ автобиографии. В центре находится стол где он работал. сейчас покажу вам что на нем мы видим гид по живописи. И также тут находится тетрадь. Вот она, где оставляют записи посетителя. Мы можем с вами ее посмотреть, мы можем с вами почитать записи, оставить свои. Я тоже это сделала. Покажу, что еще здесь есть. Это книги Августа Велса его работы, и мы тоже можем к ним прикоснуться, как частички истории. И я рада, что могу вам показать это все. Здесь огромное количество интересного материала. Наверху стоят авторские книги, которые можно трогать, можно читать, можно фотографировать, и это здорово. Идемте с вами сейчас, я вам покажу жену Августа Вэлса. Она представлена здесь в таком ракурсе, как мы можем увидеть. И зовут ее Анна... Анна Беновед. Это жена Августа Вэлса. А дальше мы можем выйти на балкон, как тут хорошо. И вот что мы видим. На нас смотрят люди. А мы с вами пойдем посмотрим, что здесь есть еще. Итак, что же здесь работы? На полке, что высоко стоят книги. А дальше есть фотографии и дипломы. Они находятся на специальных полках и внизу. Есть опубликованные статьи графолога. Попробую вам сейчас показать. Я очень рада, что смогла показать вам это место. Оно действительно пропитано графологией. И на этом мы с вами будем заканчивать. С вами была Ирина Бухарева, графология точка Moscow.ru.